привет коллеги это сергей тихонов только что у нас закончился семинар по парадонтического лечению детей ну как всегда все прошло отлично все довольны море информации но мне хочется еще лучше хочется еще больше хочется еще новых тем хочется новых случаев хочется не просто вывалить огромное количество знаний на участников но и Закрепить их, чтобы они реально усвоились отработать их на практике. Поэтому мы анонсируем новый семинар по лечению детей в двух частях. Это будет два семинара по три дня. В отличие от предыдущей версии, будут добавлены новые темы, ретенция, зубов, адентия, сверхкомплектные зубы. Будет еще больше информации по второму и третьему классу, по расширению. Будет более 20 новых современных клинических случаев с подробным разбором от начала до конца. Ну и, как прежде, будет все концентрировано по делу без воды. Друзья, новые дети, новые темы, новые случаи, но как раньше... С позитивом энергии по делу и научно. Приходите, жду вас.